Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Галина Жилкина, город Оляти. Сегодняшний урок я хочу посвятить тому, как почистить кукис в своих браузерах, чтобы вы входили в кабинет без старых хвостов, которые запомнили ваши компьютеры. И первый урок посвящен браузеру Google Chrome. Что для этого нужно? Заходим в настройки Google Chrome. Находится это вот в правом углу видите такие три, три горизонтальные э, черточки вот это настройки браузера браузера Google Chrome то есть мы кликаем левой мышкой этот квадратик и находим э, здесь вот, настройки нажимаем на настройки открывается окно настройки Chrome нам нужно спуститься вниз и показать дополнительные настройки. Нажимаем на дополнительные настройки. И здесь вы увидите такую бабку «Личные данные» и «Очистить историю». Вот мы нажимаем на кнопку «Очистить историю». Открывается такой квадратик. И здесь «Удалить указанные ниже элементы». То есть вы отмечаете что именно вы хотите очистить, я рекомендую вам вот поставить галочки в таких квадратиках Очистить историю просмотров, Очистить файлы КУКИС и другие данные сайтов и подключу, подключаемых модулей, очистить кэш, очистить сохраненные данные автозаполнения форм, удалить данные размещенных приложений, отменить авторизацию лицензий для содержания. Вот, Пункты очистить сохраненные пароли, очистить историю загрузок можно не отмечать, потому что это не влияет на ту работу, которую, которую нам надо сделать. Вот. И вы можете выбрать периоды. То есть, например, ну, я рекомендую сделать за, за все время. То есть очистите вот это все за все время. И нажимаете кнопку Очистить историю. Все. Ваша история будет очищена. И э, теперь заходя в браузер Google Chrome, вы добьетесь того, что, что и было необходимо. Почистить куки в своих браузерах, чтобы входить в кабинет в бэк-офис, в свой бэк-офис, без старых хвостов, чтобы у вас все работало замечательно. Спасибо за внимание. Надеюсь, что этим уроком я помогла вам сделать соответствующие настройки. Всего доброго, до следующего урока. С вами была Галина Жилкина, город Тольятти.